Я ли малышу, здравствуйте. Сегодняшняя тема финиш или старт. Когда человек умирает, он считает, что всю свою жизнь он двигался к финишу. Это был обратный отчет. 10, 9, восемь, 7 и так далее. До нуля. Я предлагаю вам посмотреть на свою жизнь совершенно иначе по другим углам. Поймите ваша жизнь. Это отсчет перед финишем. Как говорят на старт, внимание, марш 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и вот ноль. Когда вам нужно рвать? Все годы, все свои дни, месяцы. Вы должны понимать, жизнь вам дает каждодневный, ежеминутный шанс. Шанс измениться, шанс изменить людей, изменить свой мир. Изменить мир, изменить мир окружающий. Все просто. Вы не умираете, вы оживаете. С нулевой точки, с точки рождения. Сколько бы вам лет не было – 15, 28, 36, 49, 55, 62, либо 79, это возраст, от которого нужно отталкиваться и жить дальше и понимать, что впереди. Точка отсчета – настоящий прыжок в конце трамплина. То есть вся ваша жизнь это ступени, это разгон, это разбег, это полет к краю пропасти, от которой один человек считает, что он упадет, а другой будет смотреть и понимать, что это прыжок не в бездну, а вверх. Это трамплин, последний шаг, момент смерти, как кажется смерть, это трамплин вечность будущее. Настоящую жизнь. Многие люди считают, что когда они живут, они просто постепенно умирают, они идут к финишу. И жизнь их не закончится обязательно, никто не знает в каком возрасте. Изо дня в день, из года в год, человек опускает руки, останавливается, замирает, затихает, разочаровывается, успокаивается. Кто-то не хочет жить, кто-то спустя рукава живет, кто-то пытается перепробовать все грехи, набирая все больше и больше всевозможных пороков а кто-то живет иначе. Он понимает, что жизнь его к чему-то готовит, чтобы мерт смерти в момент перерождения – это прыжок, это скачок, это некое перемещение, это перевоплощение, как осень и лето, как зима и весна. Мы меняемся, мы не уходим, мы не умираем. Жизнь – это смерть, а смерть – это жизнь. Все перепелось настолько, что трудно понять, где на самом деле зарождается и заканчивается жизнь, в момент смерти, либо в момент ее зарождения. Когда мы умрем и живы ли мы сейчас, трудно понять, пока вы не проснетесь и не поймете, что все, что от момента смерти до момента рождения и наоборот является жизнью. Всю жизнь, все ее проявления смерти, болезни, взлеты и падения, это жизнь. Если вы будете относиться к философски, глубокомысленно к тому, что смерть не существует, вы поймете, что вы живете всегда и вечно. Вы всего лишь двигаетесь к точке, от которой вам нужно оттолкнуться обеими ногами, даже присев. Как в прыжке в воду. Всю свою жизнь вышли вы шли вверх, вылетели, плыли, бежали как угодно, но всегда вверх. Кто-то... Идет по горизонтальной плоскости, кто-то по наклонной вниз. А кто-то знает, что каждый день нужно меняться, завершать планку, строить планы, смотреть будущее, следить за собой, следить за окружающим миром. Постоянно требовать себя все больше и больше и готовиться к самому важному, самому главному прыжку. Перед этим прыжком люди терпеливых и мудрых жизнь одаряет огромными знаниями, прозрением. Пониманием всего того, что нас окружает и что находится внутри нас. Это те люди, которые доживают до невероятного прозрения. И этим людям дается шанс. Дается шанс понять еще больше объять необъятное. Это те люди, которые знают, что вся жизнь – это движение к прыжку. Это движение к трамплину, к той последней точке, от которой вы оттолкнетесь. Это те люди, которые знают, что жизнь вечна и чем более благочестиво, честно и истинно вы живете. Чем больше вы стараетесь для людей и для себя, чем больше вы благородны, чем больше вы полезны людям и себе, тем больше шансов у вас выпрыгнуть, оттолкнуться и попасть в иной мир, более яркий, более интересный. Я не говорю о Баде или о Рае, я говорю о другом измерении, о другой жизни, о новых бесконечных жизнях. Я хочу, чтобы вы понимали. Вся ваша жизнь – это взлеты и падения. Вы не должны никогда прогибаться перед обстоятельствами, перед ударами судьбы. У каждого жизнь, у человека своя дорога. Вы должны понимать, что эта дорога бывает термиста. Все зависит от вашего мировосприятия, от ваших поступков, мыслей, действий, слов. Чем термистый путь, тем больше вероятность того, что вы где-то напачкали. Замените в себя. Сделайте свою дорогу не горизонтальной, не с падением снова с уклоном вниз, а со взлетом вверх. Помните и знайте, жизнь там не заканчивается, она продолжается. Вы набираете обороты. Это как сжать на педали газа. Смотря на раз только поднимается от 40 к 80, к 120 и так далее. Набирайте скорость, не останавливайтесь, не разочаровывайтесь. Не падайте в пороге. Не падайте в зависимости, не опускайте руки, не старейте молча, соглашаясь с ударами судьбы. Кто-то не хочет жить, кому-то надоело, кому-то просто пофиг. Вы не должны быть ни этим, ни другим, ни третьим. Будьте уникальны, будьте другим. Стремитесь вверх, бегите, царапайте, срывайте ногти в кровь. Но стремитесь вверх. И вам воздастся. Вы почувствуете силы, вы почувствуете уверенность, если поверите в то. Что вся ваша жизнь – это обратный отчет перед стартом. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.